Обучение, стажировка, инструктаж, проверка знаний. Самые глобальные изменения затронули в 175-м постановлении. Все было, есть как и приятные моменты, так есть и удивляющие нас моменты. Значит, все приложения, которые были к инструкции, они стали приложением к постановлению и претерпели кое-какие изменения. Ну, приложение 1, типовой перечень вопросов по программе «Водного стажа по охране туда». Было удалено раздел из программы водного субтажа «Предупреждение и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Короче, пожарная безопасность была удалена. Но пунктом 18 инструкции было написано, что допускается совмещать проведение водного субтажа с проведением противопожарного субтажа, если в нашей программе водного субтажа будут э, изложены все вопросы, противопожарного водного противопожарного инструктажа, которые изложены в инструкции порядке подготовки работников по вопросам пожарной безопасности. То есть, по сути дела, эта глава не исчезла. Если вы хотите проводить водный противопожарный инструктаж вместе с, вместе с инструктажом водным инструктажом по охране туда, пожалуйста, включайте все, что написано в этом МЧС-инструкции в, в программу водного суптежа по охране туда и делайте, проводите все в одном за один раз и с регистрацией в одном журнале. Значит, что добавлено в новую программу водного сфотажа, это основные положения законодательства об охране ТУДА про предсменные медицинские осмотры, про организацию работ по управлению охраной ТУДА, там про сод и осуществление контроля за соблюдение требований по охране ТУДА. И 12 пунктом появилась опасность поражения ренетическим током, требований электробезопасности. Очень странно, конечно, пожарку не выкидывают надо ссылку на инструкцию МЧСовскую. а по поражению электрическим током, в принципе, и так все включали. Это было требование из ТКП 181, что если присваивать группу первую группу электробезопасности может быть присвоена при проведении вводного субтажа по охране труда, если там изложено там, определенное требование, и там написано, что должно быть изложено. Вот, в принципе, все, что написано – опасность поражения электрический током и требования электробезопасности. Тогда в данном случае у нас и присваивается первая группа электробезопасности сразу же при проведении водного субтажа. Что поменялось в журнале? Как видим, раньше были фамилия, имя, собственное отчество, сейчас фамилия, инициалы. Все, не надо расписывать целиком все это, можно писать инициалы. Ничего страшного, оказывается, не произойдет, если все это поменяется, если, если будем писать инициалы, небеса не разверглись. Небо, земля не, это самое, не, не разошлась, все прекрасно, все хорошо. Можно писать и не Почему нельзя было сделать в других э, журналах это, мне непонятно, скажем так. Ну, как есть, так есть. Также поменялась, поменялась форма журнала регистрации инструкта. Обратите внимание, исчезла 13-я графа исчезла 13-я графа, там, где знания проверил, допуск к работе осуществил подпись руководительного подразделения. Почему это произошло? Потому что теперь допуск к самостоятельной работе только через приказ либо распоряжение. Все. Остальное только небольшие, небольшие космические, косметические изменения произошли. Но 13-й графы нету. По поводу изменения журналов. Значит, что говорит устно Минтруда? Руководствуйтесь, представителями Минтруда, на семинарах. Руководствуйтесь здравым смыслом. Если у вас журнал скоро закончится, ведите его дальше, заканчивайте, заводите новые. Что говорят представители Минтруда, отвечая письменно на запросы людей? Заводите новый журнал, либо же графы, переделывайте шапки так, как сейчас в новом журнале. В принципе, оно и правильно, потому что написано, что форма утверждена, она должна соответствовать. Поэтому все будет зависеть от того, как вы опять же, договоритесь со своим э, инспектором, который будет вас проверять. Я считаю, что логика должна восторжествовать, и не надо никаких нового журнала заводить. Но опять же, в случае проверки, это как лишний повод привлечь организацию к административной ответственности. Повод, конечно, смехотворный и не влияющий на безопасность, но это все-таки повод. Поэтому каждый принимает свое решение. Правильное решение – заменить. Вот. Типовый перечень должностей руководителей-специалистов, которые должны проходить проверку знаний, тоже немножко, немножко претерпел изменения. Видно, что слева старая версия, справа новая версия руководители, видите, службы, раньше были работники службы охраны ТУА, сейчас немножко уточнили, что и руководители службы охраны ТУА или уполномоченные лица, на которых вот возложили данные обязанности, вот, не было этих уполномоченных лиц, потому что не во всех организациях есть возможность вести этого инженера по охране труда, и этого функции инженера возлагаются на, на данное лицо. Ну вот они уточнили, что это тоже он проходит проверку знаний. Исчез из этого перечня руководителя Антарктической экспедиции группы, не знал, что в Беларуси такие есть руководители. Очень интересная формулировка появилась в четвертом-девятом пункте. Значит, специалисты, которые непосредственно связаны с проведением работ на производственных участках, осуществляющих контроль за техническим состоянием, кого имелось в виду раньше здесь. Это обычно мастер э, какого-нибудь участка, мастер смены, э, там, мастер там, слесарей по ремонту оборудования. Но самое интересное, самое интересное, что мы здесь видим, что здесь говорится про специалистов, про специалистов, а мастер, если взять ОКРБ 014, классификатор, да, то это руководитель. И тут остается вопрос. И что теперь, получается, мастеру в цеху не нужно проходить проверку знаний? Ну, тут такой вопрос больше к Министерству труда и соцзащиты. Или же вот прекрасный пункт 9, где они написали, что должны проходить специалисты ремонтных, пусконаладочных, строительных, строительно-реставрационных, художественно-производственных организаций. Вот я для вас выделил, например, не специалистов, а даже, даже взять специалистов ремонтных или строительных организаций. В той же строительной или в той же ремонтной организации, тут же написано не участки, а именно организации целые, есть такой сотрудник, как, например, специалист по кадрам. И что мы получаем? Этот специалист должен проходить проверку знаний. Рост Минтруда. Но если полностью, стопроцентно руководствуется данным пунктом, то да, специалист по кадру должен проходить проверку знаний. Опять же, возвращаясь к специалистам строительных организаций, мастер — это не специалист, это руководитель, соответственно, да, стоит вопрос, ему что, не нужно проходить проверку знаний? Но, слава богу, есть еще правила охраны труда при выполнении строительных работ, и там четко прописано, что линейные руководители проходят проверку знаний один раз в год. Но если руководство данным перечнем, то возникают вопросы, и большие вопросы. Значит, поменялась форма удостоверения по охране труда. Значит, на лицевой стороне теперь не требуется писать название организации, просто удостоверение по охране труда. Опять же, раньше было название, название организации, теперь получается указывать на комиссии, указывается. Вот. Вместо «профессия», «должность» теперь появляется профессия рабочего, должность служащего. Кстати, обратите внимание, по всем документам, которые сейчас были приняты, появилась эта вот конструкция. Раньше была «профессия» в скобках «должность», сейчас по-правильному, по-умному это называется «профессия рабочего» в скобках «должность служащего». Очень существенное изменение, видимо. Вот. К видам работы добавились услуги, и вернули форму печати, место печати, но, правда, пояснили, что тех организаций, которые дано право ее там использовать, используют, остальные, кто не хочет использовать, может ее не использовать. Вот. И еще в сведениях, сейчас, в сведениях о последующих проверках знаний, в последней графе написано только номер протокола указывается, потому что дата ему указана слева. Раньше в старом форме удостоверения нужно было еще указывать и дату. Но, по сути дела мы два раза указывали, дублировали дату проведения проверки знаний. Вот. Поэтому в шестой графе теперь указывается только номер протокола. Опять же, вопрос по замене удостоверения. По правильному, должны быть заменены. Но призываю к благоразумию и рассудку. Надеюсь контролирующие наши органы не, не будут требовать таких вещей, чтобы мы взяли в организации, где 7500 человек начали менять все удостоверения по охране труда. Все равно все будут ими пользоваться до исчерпания запасов. Перечень работ с повышенной опасностью, немножко скорректирован. Тут как бы где-то косметические такие изменения, например, как работы в зданиях и сооружениях, теперь это называется работы в капитальных строениях, там изолированных помещениях, ну, тут формулировки меняются. Вот. Потом работа с опасными веществами, веществами добавляется уже не только воспламеняющимися, но и, и окисляющимися и окисляющими питами и канцерогенными. Вот. Эксплуатация испытания и ремонт оборудования работающий под избыточным давлением раньше были это сосуды работающие под давлением сейчас это работающие под избыточным давлением вот уже появилась тоже работы по выполнению с использованием грузоподъемного подъемно-транспортного оборудования это может быть не только кран лебедка может быть еще какой-то там тележка грузовая ну, такие вот вещи ну в принципе, вы видите, да, лесозагодовительные, лесосечные, деревоуработка добавилась, обработка древесины и производства, вот. Кровельные другие на крыше здания, видите, там как бы здание, сейчас не только может быть здание, но там капитальное здание, и там и сооружение может быть, там может быть это даже быть какой-то сарай, но он же не здание, сооружение. Ну, просто, просто идет небольшое уточнение. Вот, 69 пункт, 73-й тоже поменялся. В той презентации, которую вы, той презентации, которую вы увидите, я вам тоже ее скину, вы потом посмотрите эти более подробно, увидите, где какие произошли изменения, сможете скорректировать свой перечень работ. Значит, приложение 5. По перечне вопросов для обучения и проверки знаний руководителей и специалистов, он отменен. Все, теперь его нету. Опять же мы возвращаемся к тому вопросу, когда мы опять возвращаемся мы к тому вопросу, что необходимо составлять этот перечень билетов и опять же НПА, и ЛПА и НТНПАК, по которым необходимо проводить проверку знаний. Извините, пожалуйста. Алло. Здравствуйте. Все, извините, не сейчас. Не сейчас, извините, пожалуйста. Извините, я просто не вижу чат и не могу понять, может быть, звонят мне из чата или еще что-то. Так, э, претерпела изменение структура э, самой инструкции. Если раньше было как бы, отдельно про рабочих, отдельно для специалистов, там, про инструктажи, сейчас идет э, немножко такая более логичная структура появилась. как бы Общее положение, обучение, инструктажи, стажировка и проверка знаний. Опять появляются надомники, и опять же, что проводить им инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда только в том случае надомники будут, если мы им оборудование предоставляем в бесплатное пользование. Помним, в законе об охране труда такое требование было. Значит, обучение по вопросам охраны труда, написано, что в соответствии с кодексом Республики Белоруссии в образовании, и вот тут, в одиннадцатом пункте, служба охраны труда получает подарок себе. В каком плане? Потому что проведение обучения организует служба охраны труда. То есть то, что раньше организовывала специалист по подготовке кадров, и тем, что занимался делом кадров, Минтруда решила, что надежнее, если этим будет заниматься служба охраны труда. И четко теперь это прописано в одиннадцатом пункте. Есть конечно, надежда. Есть, конечно, надежда, что они подразумевали и другое. Потому что данный пункт можно прочитать каким образом? Проведение обучения по вопросам охраны труда и проверки знаний по вопросам охраны труда организует служба охраны труда. А можно прочитать его так, как я вам сказал. Проведение обучения организует служба охраны труда и проведение, проверки знаний по вопросам охраны труда, организовывая службу охраны труда. Как бы и так, и так можно прочитать. Но я знаю некоторые организации, где отделы, по, которые по подготовке кадров, и отдел кадров уже довольны, они потирают руки и всю эту работу радостно передают на службу охраны труда. Вот. Поэтому, опять же, запрос ушел в Минтруда, будем ждать их ответ, как они трактуют. Но из того, что я слышал устное, устное пояснение представителей Минтруда на семинарах, нет, они понимают, что мы будем заниматься еще и обучением. Я думаю, что каждый из вас прекрасно знает какой-то какой дополнительный объем работы. Это и графики, и планы, и заключение договоров, и направление, и контроль обучения. Это большой пласт работы. Зачем это сделал Минтруда, мне непонятно. Но ну, подождем их ответа. Новое видение. Слава Богу, наконец-таки, Четыре года назад я писал в Минтруда по этому вопросу и просил разрешить проведение водного суптежа при территориальной удаленности любому лицу, которое прошло проверку знаний по вопросам охраны труда. Ничего сложного в проведении водного суптежа нету. Взять, открыть и прочитать эту инструкцию не составляет большого труда. Теперь написано это так, что при территориальной удаленности структурного подразделения... И объектов организации, руководителей организации могут возлагаться обязанности по проведению водного сутежа на уполномоченного должностной лица нанимателя. Раньше это мог быть только инженер по охране туда, либо руководитель структурного подразделения. Только на него могло возлагаться. Не знаю, как для промышленных организаций, это, в принципе, не актуально, но для строителей это звучит так, что у меня есть офис, грубо говоря, находится в Минске, а объекты находятся на удаление от этого главного офиса расстояние расстоянии 200-300 километров, в 5-6 объектов. Приезжает к нам на объект кран автомобильный, он будет выполнять работы на территории нашей организации. Он участвует в нашем технологическом процессе, соответственно, мы должны провести с ним вводный инструктаж. Что раньше можно было делать? Его раньше мог провести только инженер по охране туда, либо же руководитель структурного подразделения, которое тоже, возможно, находится только в... на одном из объектов, а не на всех вместе. Вот. Теперь приказом назначаем, кто на этом объекте там лицо ответственность за состояние охраны труда на этом объекте, вот оно может и проводить этот вводный инструктаж, ну, соответственно, регистрирует журнал регистрации инструктажа. Поэтому спасибо за это нововведение, очень своевременно. Обратите внимание про первичный инструктаж. Раньше он проводился до начала работы, а теперь он проводится до начала самостоятельной работы. А как мы с вами потом узнаем, начало самостоятельной работы, допуск самостоятельной работы осуществляется приказом. Раньше было как? Приходил сотрудник, до того, как он приступит вообще что-либо делать или стажироваться, мы проводили ему первичный инструктаж. Что теперь у нас происходит? Приходит сотрудник, он начинает стажироваться, и покуда он не прошел проверку знаний, а возможно даже покуда невозможно, а точно покуда не издан приказ о допуске его самостоятельной работы, мы можем ему проводить в любой из этих моментов первичный инструктаж. По крайней мере, трактуется так. Я бы, скажем так, традицию не ломал бы. И в принципе логично, что первичный инструктаж должен проводиться именно до начала работы. Потому что как только он начинает стажироваться, он должен осваивать не только оборудование, но и понимать, какие меры безопасности должны, должен он соблюдать при эксплуатации данного оборудования. Поэтому ничего не менять у себя, проводить первичный султаж именно до начала работы. Как бы нарушения законодательства нету. Поменялось немножко, поменялось немножко причины, когда проводился первичный султаж. Раньше было при переводе с одного объекта на другой необходимо было его проводить. Непонятно зачем, это опять же подарок для строителей был. Теперь такого не требуется. Теперь нужно только при переводе или перемещении из одного структурного подразделения в другое либо которым поручается выполнение новой для них работы, или же при временном переводе к другому нанимателю. Только в этом случае проводится у нас первичный инструктаж. Опять же, вернусь к этим строителям. Что происходило? пришел человек на объект, провели ему первичный инструктаж. На следующий день его переместили его на следующий объект, он там на этом объекте сделал работу. Опять ему провели первичный инструктаж. На следующий день его перевели на следующий объект, он, например, мы говорим например, про электромонтера по ремонту обслуживания электрооборудования, который на строительной площадке на разных объектах обслуживают личном оборудование. И так каждый день ему могли проводить этот первичный инструктаж. Но это просто доходило до формализма. Сидели и переписывали эти графы, и каждый раз одно и то же, и пофиси просто собирали. Вот. Слава Богу, это все уже отменено. Опять же, работники-надомники на и оборудование, которое предоставлено в бесплатное пользование. Только в этом случае будет проводиться до начала работы. Оборудование не предоставлено в бесплатное пользование, значит, отлично. Ничего проводить не надо. Ни стажировки, ни стажирования, проверки знаний. Вот обратите внимание на 24 и 46 пункт. Тут написано, что первичный сутаж на рабочем месте проводится по инструкциям по охране труда для профессии рабочих отдельных видов работ, либо утвержденной программе. И эта программа составляется на основе ЛПА, ТНПА обязательно для исполнения нормативных правовых актов, соблюдение которых входят трудовые обязанности работающих. То, о чем я говорил, что составление этого перечня. Составляйте, поэтому перечень составляйте, почему он должен проходить и инструктаж, и проверку знаний, утверждайте и давайте на него ссылку с рабочей инструкцией. То же самое и по руководителям специалистов, что проверка знаний по вопросам охраны туда уже, видите, работающих. То есть это и рабочие, и руководители, и специалисты. Проводится в объеме требований нормативных правовых актов в том числе технических нормативных правоактов, локальных правовых актов, соблюдение которых входят в трудовые обязанности работающих. Перечень. Перечень и еще раз перечень. Внимательно, вдумчиво думайте. Потому что при несчастном случае когда коснется, что он должен был исполнять некие нормати... требования некого нормативного правового акта, если окажется, что он его не должен был соблюдать, если окажется, что он его не должен был знать, вы ничего не сможете предъявить работнику. Виноват будет наниматель. Порядок проведения неплавного сутажа немного претерпел, Обратите внимание, вот эта конструкция локальных нормативно-правовых актов, она уже давно и была изменена в законе о нормативно правовых актах. Наши локальные нормативные акты давно уже называются просто локальные правовые акты. Поэтому если у вас где-то по инструкциям вашим проходит еще ЛНПА, так называемая, меняйте уже на новых документах на ЛПА. Ну и вот эта конструкция, которую я вам говорил, профессия. Должность теперь уже звучит как профессия рабочего, должность служащего. А так, в принципе, ничего там, требований таких не поменялось по неплановому инструктажу. По целевому инструктажу выполнение разовых работ, не связанных с прямыми обязанностей по специальности. Вот. А теперь выполнение разовых работ не связанных с прямыми обязанностями по профессии рабочего либо должности служащего. Мы как-то говорили о том что я думаю что вы слышали что есть привезли например в офис бумагу собрали людей пошли ее разгружать конечно по правильному говорили что нужно проводить там целевой инструктаж с регистрацией потому что это погрузочно-разгрузочные работы вот и потом только могут быть они допущены по идее, раньше для руководителей и специалистов такого делать не нужно было, потому что мы читаем прямо данную норму. Выполнение разовых работ не связано с прямыми обязанностями по специальности. Именно специальности. Теперь мы говорим о том, что разовые работы не связаны с прямыми обязанностями не только по профессии, но и должности служащего. Теперь при проведении погрузочно-развуточных работ, таких, о которых я рассказал вам про этих про офисных работников, целевой инструктаж будет обязательным. Раньше как-то от этого можно было откреститься. Пеющий лиц, который проходит стажировку по вопросам охраны труда, дополнился лицами, которые работают на опасных производственных объектов и потенциально опасных объектов. Раньше, помните, были только выполняющие работы с повышенной опасностью, теперь те, кто работает на ОПО и ПО. Как узнать, работаете ли вы на опасных производственных объектах или потенциально опасных объектов закон о промышленной безопасности. Там разъяснение, какой объект опасный, а какой потенциально опасный. Вот. Ну и также осталось все по-старому. За руководитель стажировки, может быть, закреплено не более двух рабочих к сожалению да возникают проблемы у некоторых когда особенно набирается новое структурное подразделение когда принимается человек 10 и только один мастер например там или еще кто-то и тут начинается чехарда как нам все-таки проводить эту стажировку каждый старается выкручиваться как может ну Но такая норма осталась, ничего она не поменялась по невозможности обеспечить, если вы не можете обеспечить у себя стажировку, вы можете отправить этих людей своих стажироваться в другую организацию, где аналогичные должности служащих, либо выполняются аналогичные виды работ. Раньше таким правом обладали только микроорганизации. Теперь уже, пожалуйста, все, кто может, вперед отправляйте. И вернули старое, давно отмененное требование, что если производственное обучение проходилось э, работникам на том рабочем месте, которому он в последующем будет работать, то стажировку можно не проводить. Э, ранее было так, что он проходил работник обучение по профессии, он присылал к нам профессия. Мы помним, что обучение по профессии разделено на две части, это на теоретическое практическое. Вот. и практическое. Э, и многие организации как бы э, для того, чтобы экономить и время, и ресурсы своего сотрудника, организовывали такое обучение производственное на своем предприятии, на том оборудовании, на котором будет в последующем работать данный работник. Нам ранее приходилось проводить стажировку, теперь мы эту стажировку, если не хотим, можем ее не проводить, только сразу проводить э, инструктаж и проверку знаний. И потом мы увидим, что может быть, и проверку знаний можно будет не проводить. Допускается проводить проверку знаний, это и в законе есть, и в этой инструкции есть, что проверку знаний можно не проводить, если по уросам охран туда, если ее провели в учреждении образования, где получал профессию работник. Значит, теперь наконец-таки мы получили все названия э, видов проверок знаний. Раньше была только периодическая, повторная, не очередная. А как называлась проверка знаний, которая была самая первая, там кто-то писал первичная, кто-то писал впервые. Теперь у нее четко есть название первичное. Так что делаем себя в шаблоне, запоминаем, не стараемся не, не изменять. Значит, 43-й пункт. Те члены комиссии, которые входят в комиссию по проверке знаний по вопросам хронатурала, раньше должны были... До включения в комиссию пройти проверку знаний как член комиссии, теперь это требование изменено, и можно не позднее одного месяца дня назначения в состав комиссии. Вот. То есть изменения как бы есть. Вот это 45-й пункт, написано, что прохождение работающих проверки знаний по вопросам охраны труда допускается в соответствующих комиссиях учреждения образования после их обучения по вопросам охраны труда. Где учился, там может пройти проверку знаний. Хотя, опять же, возникает большой вопрос. Я бы такое не делал бы и проверку знаний в своей организации все равно осуществлял бы, потому что где у меня гарантия что и у него проведут проверку знаний именно в объеме всех тех инструкций которые будут у меня в перечне. Поэтому что он там сдает это как бы их вопросы в моей организации они будут проходить проверку знаний как положено по тому объему вопросов, которые необходимо утвержден будет перечнем прекрасное великолепное требование. О дате времени и месте проведения первичной и периодической проверки знаний мы должны сообщить за 15 календарных дней. Ранее было написано вообще просто о любой проверке знаний, теперь мы говорим только о первичной и периодической. Сколько раз толдычили, сколько раз говорили Минтруда, сколько раз спрашивали, как можно при первичной проверке знаний за 15 дней уведомить, если, например, стажировка 3 дни смены там, или 5 смен. Все спускалось на тормоза, и Минтруд прекрасно знал, что есть такая проблема. И вот они издают инструкцию, в которой пишут, что при первичной проверке знаний нужно уведомить работника за 15 календарных дней. На одном из семинаров представитель Минтруда вообще прекрасно заявил фразу. «Так как вы не должны нарушать этот пункт, вы должны уведомить его за 15 календарных дней, значит, проводите ему стажировку 15 дней». Вот. Это решение Минтруда. Знаю, что 90% коллег просто-напросто при первичной проверке знаний на это требование проигнорируют. Но опять же, как повод привлечь к административной ответственности, он есть. Зачем сделал это Минтруда, мне непонятно. но ну, будем писать, будем опять рассказывать им. И 50 пункт. Допуск работающих в самостоятельной работе осуществляется после первичной проверки знаний по вопросам охраны труда и осуществляется руководителем организации, приказом, либо же распоряжением, руководителем, либо руководителем структурного подразделения. Обратите внимание, работающих. А работающих — это и рабочие, и руководители, и специалисты. То есть все, кто проходит первичную проверку знаний по вопросам охраны труда, именно первичные. Допускается в самостоятельной работе приказом либо распоряжением. Для строителей, например, я знаю точно, и для тех организаций, которые филиалы разбросаны по различным городам, и там эти филиалы не наделены правом издавать некие там распорядительные документы, это большая проблема. Потому что каждый раз писать эти приказы, как-то передавать их на ознакомление, это все очень... Очень накладно и очень тяжело. Тринадцатая графа была прекрасным помощником в наших работе. Про периодичность проверки знаний для рабочих. Опять же, те, кто выполняет работу с повышенной опасностью, и добавили, как и на стажировке, опасные производственные объекты и на потенциально опасных объектах, кто работает. Многие посчитали, что пункт 53 – вот прочтем его. «Периодическая проверка знаний, работающих по вопросам охраны труда, проводится до истечения действия результатов первичной либо предыдущей первичной периодической проверки знаний по вопросам охраны труда». Это было раньше требование такое. То есть, по идее, по идее проверка знаний должна быть хоть за месяц, хоть за неделю до того, как истечет та. Но если вы проводите ее день в день, то получается такой нюанс, что... Если работник не прошел проверку знаний, то у нас, помните, по этому требованию, что ему назначается следующая, очередная, ему назначается повторная проверка знаний по вопросам охраны труда в не более одного месяца. Он должен ее пройти. И если она истекла, результаты периодической, первичная проверка знаний или периодической, то по идее мы должны его отстранить от работы. А если мы его проверяем как бы заранее, ну, ничего страшного, месяц еще у него есть в запасе, вот, скажем так, он может работать. Но как только она истекла, все, мы должны его отстранить. Так как раньше делали некоторые мои коллеги, что если не прошел проверку знаний сразу устранять, то это не совсем правильно. Если срок действия первичной и периодической проверки знаний не истек, отстранять его не нужно абсолютно. Так что планируются свои графики так, чтобы не, не было необходимости работника отстранять от работы. Внеочередная проверка знаний там, рабочих. Вот 56 и 57 пункт э, говорит о том, как проводится внеочередная проверка знаний там, для рабочих и устанавливаются сроки. И по 57 пункту то же самое уже только для руководителей и специалистов. Ну, там, например, для рабочих там, по требованию контролирующих надзорных органов, сроки которые там, будут установлены этими надзорными органами, там, по решению руководителя организации сроки сроки, установленные этим, этими лицами руководителями организации, там, для специалистов там, то же самое там, по письменному требованию республиканских органов, как то будет написано в этом письменном требовании. Ну, в этом пункте все расписано я вам могу посоветовать специально для данного семинара я сделал такой небольшой маленький чек-лист так маленький чек-лист можно будет себя проверить я потом ссылочку в час кину и ссылочку пришлю по почте вместе с раздаткой вы его откроете и по этому чек-листу можете пробежаться посмотреть что, не, что требует менедруда в своем чек-листе по исполнению 175-го постановления. Вот. Там в конце, когда вы сделаете этот чек-лист, там есть галочка «Заполнено верно». И нажмете там э, «Оформить», и вам скачается вордовский файл со всеми требованиями и комментариями, которые вы напишете, чтобы вам было проще работать. Значит, план работы. Что мы делаем? Пересматриваем инструкцию для водного сектажа. Однозначно. Она поменялась, поменялась ее структура. Следующее. Разрабатываем и утверждаем перечень должностей служащих и профессий рабочих, освобождаемых от первичного стутежа на рабочем месте и повторного стутежа. Перечень должностей служащих и профессий рабочих, которые должны проходить стажировку. Перечень должностей руководителей специалистов, которые должны проходить проверку знаний по вопросам охраны труда. И перечень профессий рабочих, которые должны проходить проверку знаний по вопросам охраны труда. Купить либо сделать самому журнал вводного субтажа и журнал регистрации субтажа, личные карточки по охране туда. Кто э, покупает, покупайте. Кто может сделать, э, а в шаблон я в раздатке выложу. Он к вам придет. Разработать приказ, определяющий, кто пишет приказ о стажировке допуска допуске в самостоятельной работе. Там был один вопрос э, одного из наших слушателей. Э, кто его пишет? Сейчас мы это все обсудим. Но я бы на вашем месте четко в приказе определил бы, кто должен это делать, кто пишет о стажировке, кто о допуске. Ну и сделает шаблон там, приказа о стажировке, допуске в самостоятельной работе.